Какой же прекрасный день! Самое время, чтобы снять новый эксперимент над Пеном. Итак, все готово? Да. Да, робот готов. Знакомьтесь, это Пен. Хей! Hey! Кстати, у Пен теперь новый образ. И мы теперь с нетерпением ждем второй сезон. Ну а пока, подписывайтесь на наши соцсети. Ставьте лайки, подписывайтесь на Пен, стоп, что происходит. <связывая> хм, не переживайте, сейчас мы все исправим.